Могу вас поздравить. Вы соответствуете всем нашим требованиям. Единственное условие у нас в коллективе нельзя пить, курить и материться. Ну, нет, так нет. Досланя. приятно познакомиться. Все, понравилось.